Очень доброе утро. Доброе утро. Это последний день. Вообще не доброе, поэтому я и говорю. У, У нас не... сейчас 9 утра. Да. Луны так, не так небольшое есть. Присутствует, присутствует. Мы сейчас почти в столовую 5, попьем кофе да. и пойдем на море. После этого занимаюсь по планам. В планах сходить и купить всем сумнирчики короче магнитики mm -hmm. там и так далее хочется а самая ужасная новость он сегодня мы купили билеты мы поедем не одни зачем всю дорогу я очень сильно расстроила на самом деле мы ну, а что поделаем идем вчера не еще были свободные mm -hmm. Так что завтракаем. Идем последний раз наслаждаться морюшком. А потом, Не знаю даже, что сказать. К в жопе бегаем по всему пошел. Мы последний раз на пляж. Время полдесятого утра. Народом, да, я кажется 12. Как в любое время поможет. Сейчас немного греемся и купаться. что-то нос прямо, это, да. Ладно, хоть последний день. Температура моря. Температура воды плюс 27. Видно? На улице 26. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все пригорело. пригорел МУЗЫКА Пожалуйста, залезьте. Привет, ребята, пожалуйста. приветки. привет. Приветки, приветки. приветки Думаю. И что ты думаешь? Лешка купаться решил снова пойти Я все что-то никак не решусь, я так перегорелась на солнышке, что мне уже морозиться не хочется Мы сейчас смотрим, там дядя так классно маленького дитеныша кидает. Вспоминаем всегда Максима, он у нас относительно так боится воды, он глубоко не заходит. Этот мальчик намного младше Максюхи и фиг бы у нас так Максим согласился. Ну, какая Лешка, глянь, покупал. Почти до буйпо. народу много сегодня. Море относительно спокойное прям Нет, так много Топает, топает, топает Освежился? Освежился, говорю Больно, больно ходить прям Ой, Последнее заныривание а? Да. Да, ну хорошо. Да, ну свежо, прохладенное. Да? Есть такое? Да. Я не понимаю, почему так, знаешь, такого не было, прям холодно относительно с воде. Да не, нормально. Ну, у меня нет такой фесты, прям тепло мне. Я, может, перегрелась на солнце посидела. Иди, сплавай. Можно? Последний разочек, давай. Чем последний? Сдохнул, что ли? В этом году, да? Последний раз? Уже тоже Мы тоже, да, в этом году последний раз? Ну, приедем, да? Но не сюда, явно. Но в этом году? Я не знаю, Садич, может, через три года, 5 лет приедем? еще. Через три года, через 5 лет приедем же. Последний заплыв. Пошел. Не встаю. Почувствовал вкус солененькой водички. Я их думала. плы по <roglar> <sharp Whether so> <undaypurly> <lastsachen> <с khif> Будешь скучать? <с romance> Понравилось? Не зря поехали. Была азиатка. Äh, да. Последние шаги. Да, да, да. А Можно я здесь Есть осознание. Да, да. Да? Осознание того, что уезжаем дальше, когда ехали, такого не было. Есть осознание, что вот последний раз из соленой водички вылазишь. Ну, не, не, на... не в жизни еще. Что... Ну, все Но равно. этот перерыв был 8 лет. Так что я нормально Вот стала. Запомни этот момент. Это явно не 8 лет. Я нет, запишу нет, этот нет. момент на видеокамеру. Давай. Тут-то явно не 8 лет придется вот. ждать. Пос... Поехали. Шашки. Поехали. Поехали. Да. Давай. Дай просто. Спасибо. Но на каменистый пляж я больше не хочу ехать. С ребенком однозначно ехать. Это геморрой большой. Все, собираемся. До роду. Воу. Ну, пока помыслим меня, хотя у нас так не работает сразу, чтобы было понятно, да, если я что-то скажу, не факт, что именно так и будет, но пока помыслим у меня ну, посмотрим. Пойдем, ладно. <с> Рядом вот с этим магазинчиком есть вот тот тут вот с кругами, купили Максиму, такой круг. Это Нача... жилет. жилет. Сначала хотели взять другой чуть-чуть, но не было их упаков. вот. Тот стоил 400 рублей. Я думал, это тоже 400. Перевел 400, и добрая тетя сказала, что, типа, он 300, и 300. А могла не давай. А могла и не сказать, так что вот имейте в виду. Хороший а, магазин Хороший магазин, да, намек. Только зачем нам его надули, я не поняла. Я имела в виду, типа, есть в упаковке, чтобы она нам его закрытой отдала. А она его открыла из упаковки и надула. А Но да. зато проверили. Взяли Максюхи на пробу в надежде, что все-таки... Он у нас перестанет бояться просто даже заходить в воду. Если кто не видел, у нас есть видео с грибного канала, чтобы вы посмотрели, как плавает наш ребенок. Вот так Конец. Все, покупались мы последний раз в море. Сейчас мы, наверное, как мы, в номер все отнесем или что? Да, мы номер отнесем и пойдем покупать. Все всем. Остаточек. Да. А я все пытаюсь заделать, у меня не получается. Закупить мы в таком вот месте. Набрали всем гостинцев, взяли чая, специи, варенье какого-то интересного. И шишки. Меда с орешками. Ну, вроде все. Все, вроде вот тут. Нам осталось еще найти белое вино, сухое и чурчке. И в принципе в силу того, что мы нашли все это около дома, и нам не надо топать к вокзалу, есть шанс, что у нас останется пара часов на покупание. Ну, прям нормально так набрали. Не взять, вас. может быть? Или не нет, я так не люблю. Все, нет. что у нас покупается, всегда ношу я. Я очень сильно люблю Ну, люблю не, не, не продуктовые магазины ну, имеются да. в виду. Типа Спасибо. шмотки какие-нибудь, типа... Я не знаю, зачем она это делает. А мне нравятся спагетики. Данная, да, женщина? То, что когда мы ходим в продуктовый магазин в окейки, это килограмм 20 каждого пакета, наверное. то что любим затариваться. Да, мы все затарили, все купили. Алексей, повернитесь, пожалуйста. Какая красота. Много. Все сделали, взяли себе еще одну в поезд. Ой, что-то я прям на солнышке очень жарко, очень душно. Какие мы красивые. А, Чем мы сейчас, мы все приходим Один чемодан мы уже собрали С вещами, второй чемодан Я думаю, Мальчик, мы... Ребят, батюшка, а мы домой уже Спасибо а, большое а, Чем мы сейчас Собираем чемодан Второй, все по максимуму И я думаю Наверное, у нас все-таки останется время <соцентричные> Магнит нам же еще надо Машку, Кого? Вамас. магнит Нам сейчас еще в магнит что-то мы какие-то уже замученные немножко. Мы сегодня встали очень рано, легли поздно. Я очень сильно надеюсь, у нас будут нормальные соседи пробел, в поезде, и мы нормально сможем поспать. 10 рублей кстати, на весу, узнать свой вес. Видите, какой бизнес. Как-то так. Вот. У нас единственная проблема, мы не смогли себе накачать ничего в дорогу обратно, потому что как-то с Wi-Fi и с интернетом очень плохо. Я не знаю, чем будем делать, на самом деле, монтировать наверх. Ну, да. вот. А сейчас то поем в а еще у нас очень сильно обламывается поездка -у -у. с палатками, сейчас у нас решается получится у нас не получится, но посмотрим. Вот. Мы набрали, можно свои любимые, нашли, оливки там, паштетик, хлебушек, сосисочки, БПшка. БПшку, да, которую я подъела, еще у нас три есть. На самый крайний случай, если мы будем голодать. вагонный ресторан, помощь. Но ну, так, мы поедем сегодня. Мы зайдем в Макдональдс, опять же, Потому что напротив вокзала завтра с утра, как обычно, чай-кофе. В обед у нас едет пп вечером. Если что, пп если мы прям проголодаемся, но очень вряд ли. А в пятницу мы приедем уже в 7 утра. Опять же, чтобы копе попить. Так что, Что-то скажете еще? Домой не тяжело. Что я тебя не вижу? Налегке. Ой, топаем, тащим. Очень сильно проголодались очень прям меня даже болезнь. Так, сейчас покушаем и собираем чемоданы Время, сейчас пол первого. Выезжать мы решили в 4. Здравствуйте. Привет! Мы решили покушать чуть-чуть. Пошлите из магазинчика. Чего пели? Уже собраны чемоданы и остатки вещей, которые надо запихивать. Тут уже пакеты, тут помойки, тут еще пакеты. Так что кушаем и собираемся. И смотрим этого. Забыла. Да. Привет. Всем. Вот. Не знаю, что сказать, поэтому мы едим. А еще наш любимый вкусный кофе. Да. Вообще, мы Сегодня домой есть ты в курс. Помнишь, да? 200 рублей, потому что у нас еще есть полтора часа, мы хотим сейчас прогуляться, дойти до Макдональдса взять, покушать и потом уже с спокойной душой пройти контроль и идти к путям. Поэтому вот, собственно. Надо купить попить. Сейчас. И купить попить здесь не надо. Так что топаем, пытаемся разобраться, сообразить, что куда. Рассказывай, давай. Это такая-то пиздня. Это даже не энергетик, еб... Ё... Но много раз заходили, покупали в этом магазине пиво, сигареты, другие магазины, магниты, красно-белые. То же самое все покупали, энергетики. Никогда паспорты спросили. И в последний день, в последний час меня попросили показать паспорт вот на эту. Говорю, это эту. даже не Red Bull, это даже не Bear, Ну, Причем это магазин красно-белый. Это да лимонад. О, меня штрафонуть. Это <свят> я <свят> без комментариев просто. Ну, мы почти пришли к Макдональдсу. <свят> Ужасно. Я, я в шоке просто. Нас решил это место добить прямо сегодня, видимо. Вау. Wow. Стопаем. Мы на вокзале, мы на путях уже стоим вот в пальмах все. Вот последний опять... раз полюбуйся. У нас опять протекло попить второй раз. Туда, обратно. Да, все порвалось, все как обычно Макдональдс, у нас вот чемоданы, сумки Здесь, кстати, очень пропускной пункт Такой более лояльный, чем у нас да. То есть если мне не разрешили С макдональдскими пакетами У нас в Нижнем пройти Здесь такие, да неси в руках, покажешь Нормально скорого поезда а. Не знаю 4, 5, Москва осталось За 15 минут должны будут объявить, вагонах, откуда нам уезжать, с какого пути табло уместит вот там первый путь. Ну, там еще до... табло. Переход здесь только. А прикол в том, что наш вагон будет в самом конце. Если нам бежать на другой путь, придется очень много бежать. Но я надеюсь, нам с первого пути уже. На самом деле было больше бы приятно, как отсюда. Еще сам ты сказал, да, откуда нам потом бежать? Да. Где наш вагон? В самом был? конце. Причем там, был бы там переход. Да. Может, там, кстати, он есть? Вот нет, нет, нет. Туда, Может, тогда туда пойдем? Это, а смотри, по-моему, да. да. Да? Давай сходите, посмотри. Оп, я сам бы ее А, мне а сейчас спрошу. я не Сирали, если, это только меня, да, да здесь нет. обсирали? Сашка просто мысль Вспомнила. Дала. Я не дала, я просто вспомнила. Мы приехали и вышли где-то примерно нет, вон там. Когда мы сюда ехали, мы приехали на третий путь. А угу. Вот, соответственно, сколько вы вот мы встречали, и мы выходили вот там. Если, то есть, по факту, ты на платформу сюда также мог попасть. Если здесь какая-то запрещенка, из разряда ты там где-то купил... А, а? а? а? а? Нет, ну, нет, ну, я да не знаю, не надо, не надо... Блокируется. Я запикаю. Если, Если вы купили, я запикаю. Если вы купили что-нибудь, что вы не хотите провозить через контроль, либо, опять же, вот, там переживать за свой перевес, чтобы за него не платить, и что-нибудь еще, по факту, на пути можно без всего попасть прямо вот здесь. Да. Просто перейти. там чисто дома. Ну да. Они потому вон, что мы также выходили с вокзала. И попасть туда так же можно. Это опять же, если вот какую-нибудь ведут с фигню с прививками, что типа проверять сертификат и так далее. Ты можешь вот здесь вообще обойдя просто не наш. то чисто теоретически ты можешь просто выскочить и убежать там. Там. Вон. Там нет забора, там, там просто спуск и все. Как бы и дальше домой идут. Было бы полезная информация. Минут через 10 нам уже должны объявить, куда подъедет наш поезд. Сердечко колышется. Вперем на самом деле ощущения. Угу. Я уже уверена, что наш номер там проверили. Что если мы что-то забыли, нам бы уже позвонили. Да. Если мы что-то в номере забыли. За это я не сильно уже переживала. За то, что кто к нам сядет, как нам сейчас быстро вот с этим всем влезть Нет. и нам это все унести, я не знаю. Вот это вообще я за него переживаю, как его вообще заносить туда. Грамм сорок, 40, наверное, весит, я не знаю. У меня очень тяжело понять, если я как бы могу, мы боимся, даже, что ручка оторвется. Вот, ну прям все. Ну, прям, Может он, даже больше весить? Мне даже больше 40. Ну около 40, там 38, я... 42. Ну, он прям перевес. Примерно с твой вес, наверное, Ну, я да. вешу. 50. Ну сейчас, мне кажется, я уже подъела. Я уезжала 48, вот не надо мне. Верну сейчас 54, блин. Скидываешь Сейчас, прикинь, 60. сразу какой поезд. Объявить бы, наверное. Сколько времени? А, через 5 минут нам скажут, куда подъедет. Куда бежать? Я прям, я так нервничаю, я так не хочу. Хочу сесть. Успокойся, Расслабиться, что да. у нас нормальные соседи. Мы уже все варианты просмотрели. Можа. С нами... До мы уже рассмотрели самые худшие варианты, что с нами будет ребенок какой-нибудь пищащий ехать, и мужик алкаш, и какой-нибудь мужик, который будет храпеть всю дорогу, еще кто-нибудь, кто будет ходить там, снизу, с нами какие там яички покушать и что-то, а нам оно не надо, мы хотим просто лечь и лежать всю дорогу, я не знаю. Как думаешь, кто-то из них сканировал наши QR-коды? Не знаю. Я знаю, что было на канале 58. Ну, окончание 58 да, было. Проверим. Ну, у нас один процент на телефоне. Давай а, мы да. сделаем в поезде. Да, да. Сейчас мы заходим такие там плюс 50 человек. Не, ну мы видели, что люди обращали внимание. Я видела, что смотрели. Дети смотрят. Но все, ладно, ждем, надеемся и верим. Прям такой мандраж прям. Знаешь, когда перед прививками такое да, же ощущение да, да. было, я прям стену я прям колотил. Всем Все, ждем же самое. Пока <звы> дело в том, что я успел перетащить только один чемодан. А Сашку с чемоданом со вторым забыл. надеюсь, что он стоять недолго будет. Или он проедет мимо просто подальше. Было бы очень хорошо. Но он останавливается. Давай, давай, давай, давай. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Давай, давай, давай. Харен. Остановится? Нет? Проедь, пожалуйста. Последний вагончик. Последний, последний. Давай, давай, давай. А ну. Время у нас, в принципе, 15 минут, я надеюсь, что 15 минут не будет, надеюсь. Решили мы все-таки обойти. Это это, это... это... это самый стригой. Я сделал, перекрыл всю дорогу, а? Вообще охренеть. А вот прикинь, вот такая вот ситуация, вот, ну, на 20 минут он так станет, а у вас поезд через 15. Пойдем подвинемся. Мне кажется, наш примерно. ДН, так? Да, Давай. пойдем. Пойдем дальше. Ну, что... Наш поезд сейчас подъедет, надеюсь, наш 16. 15 й вагон. Я тоже вагонов не вижу. О, короче, ждем. Сейчас будет что-то веселое Мне кажется, не слишком интересным будет уже на второму разу показывать, где мы находимся. А мы <связать> сейчас в Топсе. А почему второму разу? Может быть, эту часть Да, но лучше смотреть с первой части, конечно. Как-то <связать> <связать> <связать> <Чуть> ветрено. <связать> <связать> <связать> последние <связать> разы смотрим на горы. <связать> <связать> и вот там. В последние. Почему ну, одни по из-за. Последний раз уже посмотрели на море. Море, наверное, больше не на будет. Я думаю, что да. <связать> нам очень, крайне скучно. Поэтому мы на одной из станций успели скачать свою игру. Угу. Пьем домашнее белое венцо. Едем домой. Скоро у нас остановка аж на 53 минуты. Пойдем гулять. А потом пойдем купаться. Да? Да. Что мы очень интересно можем рассказать? Мы уже часа три в нее играем. Просто сидим. Просто новенького нет ничего. Я уже говорил о том, что вагон примерно все одинаково, Туалет все то же самое, все абсолютно то же самое. Просто в этот раз немного сучнее, что ли, как-то, и мы решили поиграть в эту игру. Да. Опять же, мы могли бы показать, но... Поэтому приходится вот так вот. Может быть, какую-то часть материала мы старим, а с первой части вставим сюда и покажем вам что-нибудь. Так вот, сидим, играем, ждем следующую остановок, где-то минут через 50. Если вы не видели обзора с первой части, welcome, все ссылки в описании. А мне сопли. Мы в Мичуринске Урале остановились. Почему Урале? Мичуринск-Уральский, вон он написан. Мичу Мичуринск-Уральский? Не знаю, мне хочется... 53 минуты. Да, мы прогуливаемся, погодка хорошая. Последний раз мы здесь были рано утром, часов в 5, по-моему, утра мы здесь были. Ну, да. Не, попозже часов в 6. Ну, с утра были, короче, здесь. Купили -то. пожелать. Ну. Сейчас погуляем, проветримся. Здесь особо негде гулять. Ну да. Может быть, что-нибудь еще найдем интересное. Потом что у нас? Потом пойдем купаться. Да. Еще Немножко раз... такие сонные прям мы. Еще у нас будет две остановки сегодня. По 5 минут, да, по-моему? Ну, что-то, да, по-моему. приехали. Держись тут. Вот. Господи. Спасибо большое. Ну, что? Ты рад? Ну, чё, пойдем? пойдем, выйдем просто отсюда. А? Господи. Мы в Нижнем Новгороде, а? Ура! Сразу, короче, мы в лифт, давай давай давай Это первое впечатление, эмоция. Я пока не осознаю. Да меня обратно, я хочу обратно и съесть. Сейчас лифт, и мы едем на центральный вокзала нам нужно покурить и вызвать такси до дома. И за сегодняшний день, что нам нужно успеть? Я не представляю. Я не знаю, захочет ли это все снимать, не снимать. Вот так нам надо разобрать чемоданы, перестирать по максимуму все вещи, Убрать в квартире, все на... остальное забрать сына, достать, точнее, оплата, разложить все его подарки. Вот это вот все и все. Давай поедем. Пытаемся ищем выход, чтобы подняться. Ну что ж, вот мы и дома. Мы уже разобрали все вещи, прибрались и приготовили небольшой подарочек для сына. Сейчас мы его пойдем забирать и пока покажем его эмоции, его реакцию. Вот. Да, вам подготовили, все красиво поставили. Да. Кучка вот эту. А сейчас покажи, покажи, как я камушки сделала. А, да, да, сделала. Я собирала этих камушков. Залила водичкой, и все. Небольшое напоминание о море. А водичкой, потому что без водички они в такие симпатичные. Поэтому хм. пришлось заливать водичку. Батарей Ну тут обувь сохнет вон везде. Кубальники все, все перестирал. Да. Сейчас быстренько собираемся и идем за мелким. Ты он такой Да? Можно пойду на можно? Сейчас мы разуемся и приедем Здрасте Ну так смотришь, Мама, А я с чем выиграю? Сейчас Затащили мы ну Мы вот, договариваемся. Ты, ты, ты, ты, ты Максим очень добрый, я прям удивлена. Ой, слышь. Там, Там тяжело. Завтра еще тащить. Вот это ты сильный. Ну, большую я, часть ты. уже принесли. Максим, бойдай, давись вперед, маленько. А -а -а. Ама. Не получается, погоды. А -а -а -а -а -а -а. Ну, пожалуйста. Подожди, подожди. Стой, стой, стой, стой. стой. Я пойду. Ой, я. ой. Стоп. А ты там сейчас увидишь сюрприз. Не покажу. <соскоп> сейчас вместе пойдем. Глазу закручивать. <соскоп> я уже знаю, что он плещ. Папа, мне уже... А ты знаешь, как он? Папа уже давно мне у бабы Каче мороженое. Нет. Нет. Я не про мороженое имела в виду. Смотри, <соскоп> как ты меня заморал в Нет. <соскоп> <соскоп> <соскоп> <соскоп> <соскоп> Не-не-не, Максим, отстань. <смех> стой, вернись к папе. Всё, открывать? Не, подожди, не открывай, не открывай. Не открывай, не открывай, не открывай. Не <смех> открывай. Открывай. Открывай. <смех> круто, да? Ой. Да, круто. Али, что это? <смех> твой пупец. пупец. Это твой? мне купи. Да. <смех> <смех> Но я вообще хочу... Один, ну, я хочу, ну, я уже, ну, уже знаю, что это ты мне подарили? Конечно, это все тебе подарили. Смотри, куча какая. Круто. Пам, я, я, я, Смотри, я, сколько тут. Я хочу сказать, что я уже я видел твой файл. Дай померю я тебе, мне очень интересно. Жесткая, идиот, не идёт. Идиот? Да. А смотри, тут еще есть. Тут вот есть симпл димпл еще. Да. М -м -м. А это похоже на клей. Максим, Максим по нам покраски. Смотри, сколько у нас. Ну вот он смотри, а тут а разглядывает. Иди, иди. Это, это что? из Майнкрафта. Снимаем, Я снимаем. Желаю, да. это Давай, а на. это стоит. Это татуировки. А это Это Майнкрафт. Я у меня это Лего есть. Майнкрафт, у тебя есть Лего Майнкрафт А кстати у меня, швачека нет? Вот этого зомби Да теперь И датчик, как же И кстати А это, что еще у тебя тут? нет Еще один попыт? Ну да Ну да Амангаз большой тебе не нравится что? Амангас Ну Нравится. вон он Вот Ты что не увидел его? Ну я видел, но мне нравится ты даже не подумал, ничего не ед, ты не посмотр... он ну, мне кажется, по... чуть -чуть. посмотрел. Он на кисть растерялся чуть-чуть. Я посмотрела уже на него, я просто, я не знал, что вы просто. А, а, а, а, а. А чего? Тебе ну, мы купаться. Мы пойдем купаться. На речку, ты на него будешь садиться попой, держаться за ручки, вон там ручки. Где? Где? Вот тут ручка. Да, иди сюда. А, я понял, здесь просто садится и да, плывёшь, и плывёшь. Есть человек-паук ещё. Я, я уже видел, садиться и плывёшь. Так, и надо, чтобы... Ну, как-то в ноги надо понять, чтобы не были ширые ноги. Да. Можно, чтобы сырые? А что ты на не посмотришь? Вон, ещё есть. Я уже смотрел. А Это футболка. С чем? Ну я уже видел эту футболку. Где? Когда я уже посмотрел на дельфин. Ого. Гудалиса. Ты переживала? У вас. А это как... <coughs> это конструктор машина, который да, ты я хотел? Я знаю, я знаю. Конструктор машины. И вот смотри, можно катер? Можно машину, а можно танк собрать. Танк? Здорово, тебе понравилось? Да. О, здорово! Это я видел уже твою панамку. Панамка с миньонами. Вообще вам не идет, у вас слишком большая голова. Да, а тебе идет? Да. Хм. Че будем прощаться? Скажешь всем до свидания? Пока. А спасибо за просмотр. Спасибо за, за просмотр. Оставьте лайки. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Так, пишем комментарии. Пишем комментарии и, и, и, под, и ставим колокольчик. О, даже так. Ничего себе. Надеюсь, вам понравились эти части. Будем рады видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, потому что пока мы выкладываем эти видосы, пройдет еще несколько Му -му -му, почти, почти, почти пойдет несколько месяцев, и мы будем уже собираться в раз.